И всем снова здорова, с вами еще раз на связи я Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить Sleeping Dogs. Повышайте уровень своей модности, чтобы повышать репутацию. Так. Блин. Okay. Так. Фигом немножечко так. Переодевать, чтобы повышать свою моду. Так, тут бамба с кадр мира, мира. Вот сюда. Новая нить. наделась, сорви головы. Едем, короче гардероб так тело так дизайнерский костюм ложка ласку хансу и брюки старого Обувь. ладно пускай вот такие вот будут сандали коричневые эмал Малавиоси. так ну и все так надо надо надо надо на backspace переоделись но вы не делся ли номер четыре Спасибо. Благодарю <связывается> <Кричак на> Полиция <связывается> У меня <связывается> Нифига себе на улице погоня Uh okay. Боевой номер четыре. Наводить. Тут левостороннее движение. ну чё тут сверху чё там выглядит При эскадра к Силы очень мало. Так. Тут говорится, ребят? Небось, нажав обо все вилки. Один дар, четыре дырки. А, блин. Тут я опять же виноват. Ага. Поб... Побежал куда не надо. Мы сейчас с вами на дело с головы едем. Минус 15 тысяч. Денег. Так, стоп. Мы с вами едем на дело сорви головы. Медицинская клиника. Так. Так, на тип. Из кадра Камчук. Так, можем сюда. Так, здесь рядка шоссе. Сюда. Но вы не дел головы. а не стоп. Мы же с вами это. Мы же с вами так. Так, так, так, так, так. Пьяницы. Нет, не на, не, не на, не пьянь идем разруливать, а вот как бы вот сюда, вот пар, рядом с парковкой вот тут смерть тысяч порезов, высокая скорость, не, не, идем, кому вам, вот сюда, вот сами. Не, нужно первое дело на парковку зайти, а потом нужно это задание сделать, ага. Потому что, ну вот, первым делом на парковочку зайдем, а потом на это задание побежим. И вс ⁇ Акюк. Как вам смысл? Это клиника. Местный тут. Поликлиника. Крымшиш. Сейчас включу. Спасибо. Ну чё, на пятнадцать. Просто стоит пятнадцать. Регенерация здоровья. Ну чё, ну это корень, ну не настоящий, пускай, но все же. Такая есть, такая есть. Так, стоп, синие это дело, срыви головы. На него, мы, пожалуй, попозже нет, короче, сейчас, когда получит тут машину, мы с вами на это дело с головы поедем. Новая нить сюда. это возьми такси да мы немножко тут с вами порабожимся и пойдем дальше так а две желтых это что значит это два задания еще не выполнил мам телефон у тебя, у тебя нет тебе перезвонили Перезвонили же, ребят. Ну да, перезвонили, получается. Эй, что я найду Нови, Туорна, Бонсай, Стинг. Не лучше Стинг возьмем. Хотя Левой рукой, левой рукой я не могу, я не имею. Так, тут Триадское шоссе. Нет, почему шоссе, пожалуй. Потому что, ну, я так хочу, короче. Или можешь вообще вот сюда вот сделать? Нет, лучше вот сюда, короче. Побежим. Дело с орвиголовой будем делать. Разве это не так? Redfall Copstream. Дима Куплемева. И голуби на двух других стулоках. Прямо там много. И все. На всех починах. Да блин. Ёлка. Да это мой мотоцикл. тут помочь надо гонка на каплю yes. ехали на основное здание а в итоге приехали на гонку запускаем миссию потому что ну начать с контрольной точки м да немножко скажем кое-что сделали мы с вами не тут нет на английский потому что игрушка же называется как на sleeping dogs а sleeping dogs как бы писать по-русски я не умею Ехали на миссию, а в итоге закончили на гонках. Да. Ваня. Ага. И на втором месте я. Хочу на первое место сейчас выйти. Но, конечно же нет. Вот а не ну вот или я смогу, вот я на первом месте, к примеру. Комп немножко подтормаживает, но в итоге все нормально, как, как мне кажется. Как по мне, это все нормально, ребят. Комп хоть немножко подтормаживает, но он же не для как и эта игрушка вообще не кончена. Я хочу сказать, это же не игон, Тридцать. Двадцать. Десять. Девять. Восемь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Уважение, вы выиграли гонку. Плюс респект мне. Очки авторитета 10 в горе. Ажка 10 тысяч. На интер... ну, мне сейчас... Не, я, же, я, же, я же на цель не выбрал ну вот сюда вот, отправимся на новую нить Делал соры головы так ну там еще ничто еще попробуем тут полицейские задания вот, тут в туннеле Фулун, фу да. Ну сюда мы не будем покушать немножко. Полицейский гражданин. Тут налево поворачиваем. И, ой, прямо массажный салон. Массажик хотел бы мне сделать, но, честно говоря, мне в реальной жизни, не вейву из игры. мы в наркотике... О! Mm -hmm. Ну, мне вообще не сразится, а, ребят. сейчас про меня, то они мне меня реально вот, вообще бежали. Ребятки, вот, реально, вот, серьезно хотят. Не могут меня вытащить, отогнать не могут. Вот в чем дело. Четыре кромена, так. Я Ты мне не догончиваешься А, не жив ещё? Живёте-то Нет, ну вот, я вижу как минимум двоих а сейчас вот один вот. Не, направок, ну, мы ж сейчас выйдем. А вот нет, а вот сейчас я не вижу громилу. А, вот еще. Почему они так похожи на Винстона, кстати, эти ваши Громилы, а? Вот реально, так, ребят, вот реально. Почему они так похожи на Винстона, на этого вашего? Почему они так, Громилы эти так похожи на этого вашего Винстона? Это через такой вопрос мне возникает. Почему? Я вроде бы всех тут подарил немножко. завершной уровень 10 получена награда 2000 шка ну помаленьку пытаемся короче тут мы ну, взломать камеру так так тут, тут, тут, тут, тут, тут, так надо но... Тут это очень странно как-то реализовано но... подключение hpd полиции закончен так 6 2 8 4 8 правильная цифра 1 2 Эм, так, пять. Ну я сейчас хочу девять сейчас попробовать. Девять, четыре, три. Нет, тут два. Тут ноль, тут будет один. Один, восемь и два. И так, тут будет 9, 0, 1, а, 3, 4, так, 9, 8, 9, 0, тут 0, тут 1, тут 7, и тут 4, и 4, вот, 0, и 7, 1, и 5, но 0. 0, правильная цифра, и 1 не в ту сторону, видимо, 8, 6, 8, эм, 8, так, видимо, я не в ту сторону, 9, 6. 6, 9, 5, 4, 8, 9, 3, а, да, точку, сопричный, 8, 7, так, 9, 7, 6, 3, 5, 6, 4, 2, 5, 9, так, 5, так, средний 5, точно, а, 2, 5, 4, 5, 4, 2 6 4 3 6 4 и так 6 2 значит 7 8 нет 7 2 1 а Четыре Три Один Ноль Семь Тут, видимо, должно быть три А тут три А тут Семь эм, Три эм, Так Тут, видимо, должно быть эм, 7. А тут должно быть, видимо, эм, 5. Так, тут должно быть, видимо, 7. А тут должно быть, ну, как-нибудь 6, как мне кажется. 7, так, 7, 8, 9. И 0. Эм, 7, 3, 5, 7. Пять Пять Семь, три, пять, четыре Ну, мне что так показалось Семь, неправильная позиция Так Ну, тут Шесть, три, семь, пять 7 неправильная позиции значит тут нужно, чтобы тут было 7, а тут, ну, будет, скажем, 5. 6, эм, 5, 4, эм, 5, э, 4, так. 6, 4, 8, эм, так, да блин. 8. 4 7 4. 6 9, теперь правильно восемь четыре ноль а ну ладно короче попозже попробуем тут справиться с этим этой камеры попробуем попозже справиться ребят реально попозже попробуем пожалуйста, потому что ну, я сейчас дела с поеду выполнять так парфун лоису ну, новый делал с головы тут нет вот можно вот тут магазин автомобилей первым делом вот сюда вот заедем потому что ну, эта машина у меня честно говоря раз беганная изняюсь конечно за каламбур но реально как-то сломано. Я. Маленько. Так, как может быть маленько сломанная машина? То есть она полностью разломана. А? С вами, кстати, в прошлой серии это были, ребят. В прошлой серии вот, вот до сюда вот мы с вами дошли, ребят, и дальше мы никуда с вами не ходили. Вот, мы с вами вот в прошлой серии, помню, вот, вроде, вот, да, под мостом вот, да, вот это место вот доехали. Да, а дальше мы никуда с вами, ребят, не ездили. Что за мафиозные разборки, блин. Чуть не понял. Что за фигня? Да ж не сюда ехать-то, а, блин. Жердячик стиль. А вот с одним вот пухленьким я сам, пожалуй, разберусь, ребятки Все. Все выбил Снимаю всю дурь Все, ребят лево левой стороне Сейчас надо налево, точнее для меня налево, а для вас, наверное, право. Извините, ребята. Выпаски Это моя территория, ребят. Давлю всех фрагом Только один. Ну как бегает. Не двое. Ты уже Кендл? Кендл это вроде бы свеч по-английски, так? Это моя точка, я и крыша, понятно? Здесь всем. Я... Ну да, что, я смотрю, перпетно Александра мо понятно ну, тут я короче сам возомнил про себя непонятно что да Извиняюсь, ребята. Давайте, короче, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах Sleeping Dog. Пока-пока. Сохранить. Или загрузить. Сохранить это, пожалуй, по сохраним эм, где-нибудь, ну, тут. Пока-пока, ребят. До скорых встреч. Покеда. Выйти из игры. Да. Извините. Ребят, пока-пока.